И приветствую вас на нашем канале Сегодня мы будем разбирать самые разные процессоры разных поколений времен и народов Вот такой вот нехилый подгон ну что, давайте приступим. Итак, начнем с самых первых. Так, сразу предупреждаю, я не компьютерщик. Я не хочу быть компьютерщиком, я просто, я просто хочу быть человеком. Поэтому не очень я разбираюсь в этих процессорах. Да, собственно, мне это и ни к чему поэтому дадим в комментариях сейчас волю компьютерщикам чтобы они нас просвещали первые наши камни вот такие подложка вот эта вот у них из фарфора наверное выполнена так вот она звенит это если я не ошибаюсь сокет 386 ну там 386 486 на это еще раритеты такие вот динозавры на них компы делались на базе windows 95 98 вот но это экземпляр абсолютно рабочий поэтому чисто так для ознакомления разбирать я его не буду но это вот походу ходу то же самое Но здесь уже ножки повреждены. И кому интересно, вот еще ОМД. Вот есть у меня уже вскрытый такой же проц. От ОМД в таком же сокете. Нет, нифига не в таком же. Просто размерами совпадает, а сокеты у них разные. Вот МД, вот смотрите какой сам кристалл, как выглядит. На нем даже имеется надпись. Вот такой сам маленький кристалл. Так, а это пентиум. Ну это уже поврежденный экземпляр. Вот еще такой же. но это целый этих динозавров мы так для коллекции оставим вот да. у меня еще такой селерон в похожем сокете вот такой чип у него Надписи на нем нет никаких, только здесь вот наклейка. Селерон. Так, дальше идет. А вот, похожий Intel. Уже вот с такой подложкой. Здесь уже медная вот эта вот подложка, для чего я, собственно, я разбираю. Мне единственное, что тут заинтересовало, вот эти вот ровненькие медные подложки, я их в качестве радиаторов для транзисторов буду использовать. Так, ну тут на самой подложке надписи никаких нет. Есть же опять наклейки Intel celeron Здесь вот находились вот такие высококачественные конденсаторы smd если их покупать отдельно где-то ну на алиэкспрессе во первых оригиналов таких нету есть только подделки у брендов такие конденсаторы они очень дорогие вот я отсюда возьму вот эти подложки и вот эти вот smd конденсаторы фильтров так ну давайте дальше вот у меня линейка идет процессоров вот первые. Первый, это у нас intel core 2 Quart. это уже более современный 2 и 5 гигагерц тактовая частота это уже более современный сокет тут вот э, такие пятачки уже они а они штырьки вот так он выглядит так ну вот они крепятся просто двухсторонним скотчем обычным вот эта подложка и если это дело отверткой подковырнуть то она отделяется с трудом но тем не менее вот видите и вот так вот по кругу мы его отделяем чуть палец не проткнул аккуратно надо аккуратно вот смотрите Я так понял двухъядерный прос вот они два кристалла там даже видно эти микроблоки вот такая подложка видите тут технология припоя уже используется о, блин, так неудобно тут среди этих камер сидеть. Стараюсь, чтобы все было хорошо видно. Вот, видите, припой. И позолоченная поверхность вот здесь, что обеспечивает максимально качественную теплопередачу. На вот это основание медное. А вот, смотрите, Структура. Вот если присмотреться, то видно вон архитектуру этих чипов. Ну и здесь то же самое. Так, идем дальше. Здесь у нас пошла линейка селеронов. Вот они, селероны. И тоже разные. Первый у нас селерон. ловим фокус. Селерон 1.8 гигагерц тактовая частота. Давайте смотреть. Intel Celeron один и 8 гигагерц тактовая частота. Здесь уже видите, вот на такую резинку это было приклеено, и вот термопаста, то есть кристалл просто при крепляется к подложке с помощью термопасты это уже ну, наверное более низкосортные процессоры то есть теплопередача тут хуже он горячее короче я их уже заранее повскрывал скажу сразу это занятие довольно таки непростое значит все это у нас надолго затянется так это мы убираем так ну вот опять же селерон только уже тактовая частота 2 гигагерца или 2 и 8 28 да, скорее всего а нет извиняюсь это не селерон это зион такие кстати до сих пор тоже используются ну да вот тут два кристалла опять же видите, не получилось их отлепить полностью вместе с текстолитом это дело оторвалось эти зевоны до сих пор и по сегодняшний день используются. Так, дальше у нас идет селерон 1.8. Ну, точно такой же, как вот предыдущий. Вот, вы ну видите, вот какой селерон был первый и вот сейчас вот этот. Кристалл гораздо больше, тоже через термопасту. Прилеплен. Но немного отличается. И, кстати, очень интересно, кто там компьютерщики в курсе, вот что за отверстие вот это вот на подложке. И оно не на всех бывает. Вот, например, следующее у нас тут идет. Тоже Celeron, вроде как такой же. Ну да, и кристаллы у них уже такие похожие. Одинаковые, короче. Вот, пишите в комментариях, зачем вот это отверстие в подложке. Вот здесь вот нету этого отверстия. А это зевон у нас. 2 гигагерца тактовая частота. Вот тоже двух. Два кристалла здесь. Тут припой у нас используется. Так идем дальше дальше у нас идет pentium 4 когда-то был очень популярный топовый процессор частота 1,7 ГГц. вот отклеился. тоже термопаста вот такой такой вот кристалл Тоже есть это отверстие. Так, следующее у нас. Intel Pentium 4. Но здесь частота 3 гигагерца, Видите, тоже четвертый пентиум, но помощнее гораздо. И здесь уже тоже технология припоя используется. Вот он, кристалл. видать наверное уже из крайних версий вот следующий экземпляр тоже intel pentium 4 частота 3 гигагерца опять технология припоя к позолоченной поверхности он припаян Идем дальше. Intel Pentium 4, частота 1,8. Ну, вот вообще тут все простенько, через термопасту. Так, и крайний экземпляр у нас Intel Pentium 4, частота 2,8. Видите, как, какие они все разные. И здесь у нас, опять же, идет технология припоя. Ну, собственно, вот такая у нас получилась сегодня разборка. Ну, а компьютерщики, надеюсь, нас в комментариях более, более подробно просветят по всем этим экземплярам может что-то добавит ну а на этом как говорится наши полномочия все а еще вот этот интересный экземпляр я же его не открыл это у нас селерон. вот в таком стар старом сокете вот он я его открыл ну, ничего нового мы тут не увидели Наверное, вот самый первый Селерон. Если что, пишите в комментариях, угадал я или не угадал. И тоже видите, здесь это загадочное отверстие.